Добрый день, дорогие друзья, с вами Миша, и передача эта называется «С президентом без опендржа. Сейчас на связь с нами будет наш президент России Владимир Владимирович Путин. С ним будем общаться по скайпу. Добрый день, вас зовут, сейчас угадаю, Тарзан Тобик, Бобик, Тузик. Я пошутил, тебя зовут Михаил. Смотрел твое предновогоднее выступление Ты из Сахалина Там есть такой Портовый городок Хомск называется Ну не доехал я до него Бензин у вас Слишком дорогой Ну решили дистанционно Ознакомиться с обстановкой Ну кажется у тебя вопросы есть Ну давай Барбос Выкладывай То есть Михаил Но пошутила я Статус у меня такой: я шучу, на меня не обижаются, договорились. А расскажите, какой у вас распорядок дня? Я думаю, всем это будет интересно. Ну, встаю рано, бегаю на перегонке со своими подарками. Это Акита Ину, баклички Юме, ну и Алабай, верный. У меня э, лошадь есть э, или конь, э, я особо не, э, не разбираюсь в породах. И вот э, я на лошади, ну они, конечно, пешком, э, на перегонки. Расскажите, пожалуйста, что у вас обычно на завтрак бывает? Э, что у меня на завтрак? Я не разборчив в виде, и тем более непривередлив. Скорее аскетичен. Каждый раз по-разному. Обычно это бутерброды там, с салатиком, с чаем. А это все. Ну а что же у вас потом? Послушаю доклады, насколько выросла у нас экономика, развитие инфраструктуры в регионах, развитие различных фондов. Много чего много напоминает им о решении проблем в плане улучшения условий жилья пенсионерам, малоимущим ну, и так далее но обязательно ставлю им какую нибудь такой заковыку вопросик сразу как заканчиваю доклад вопрос с ребром а как дела на Сахалине ну и обычно когда уже нервы успокоились у меня же потом Кремлевское сиеста там На часик, на другой По-русски, как это говорится Харю придавить У парламентариев, депутатов И прочих сиестов по несколько часов Во время заседаний И в конце доклада Как говорится, кого, за что И сколько ну Кого-то там за мелочь прихватили там 15-20 миллионов там Американских денег ну и кого по-крупному, конечно, за 100-150 миллионов долларов. Ну и там уже по полной, конечно, с конфискацией. Так сказать, на десертне. Ну и там, конечно, когда нервы успокаиваются, и уже можно немножечко коньячком меня не кентовать без надобности. Можно даже и до вечера. А ведь надо сил еще набраться. Там уже э, кремлевская фиеста э, Корпоративчик, э, встречи, рукопожатия Там тары-бары насчет тары Ну и обычно где-то уже э, с нуля часов Я обычно своего клоуна э, вместо себя посылаю. А э, я хотел сказать клона Интересно, же а что развивают клоны? Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее Ну, это тайна, конечно, но для вас чисто конфиденциально. У всех первых лиц государства есть свой клоун, свой клоун. Ну, а я что, рыжий что ли? Ну, сам подумай, невозможно делать одновременно самоисключающие вещи. Но не могу же я и на рыбалке ездить, и одновременно проводить брифинги, встречи, тестировать самолеты, ну и тому подобное. Подумай сам. Хм, не, действительно, это же по нашим земным физическим законам невозможно. Ну и опять, скажу тебе маленький секрет, что это скоро будет для меня возможно. Благодаря секретным разработкам наших ученых Ну вот, видишь, за спиной у меня шкаф Знаешь, что у меня? А этот шкаф странный какой-то К нему столько много кобелей идет Даже боюсь сказать Там, может быть, скелеты у вас Скелеты, дорогой Миша У меня в другом месте А это машина времени это окно в Европу. Вау, это очень интересно. Хотелось бы поскорее бы узнать. Интересно ему. А насколько это полезно? Еще придется, конечно, до ума довести. Поэтому, Миша, дорогой, ты отчисти прав про скелетов. Но их пока пытаются реанимировать э, на Марсе. Э, ну, все. По этой теме э, больше ничего не обломится тебе. Э, как говорится, не будем э, попой тарахтеть э, и хвостом вилять. Э, давай, поехали дальше. Что там у тебя еще? Простите, пожалуйста, за вопрос. Ну, очень интересно также узнать, вот что вы предпочитаете на банкетах, на корпоративах, ну, принять что-то ради веселья. Ну и вопросики же у тебя Ты что там на меня компромат что ли Собираешь Ну в, в этом плане Могу сказать Что с некоторых пор Я предпочитаю Почему-то текилу Но это скорее всего Очень личное Никакой политики Никакой политики здесь Не может быть Ну мы говорим о текиле ну, Сначала Для начала Текила Санрайз Затем Текила Бум Потом Текила Есть такое название Как Аньеху Ты кстати Не находишь что он На Абаму похож здесь Такую вот сейчас хочу пепельницу Закажу в курительную комнату Ну и в заключение Текила Санцет ну и из за Россию. Матушку, конечно, водочки. Но это уже продолжает дальше мой клон. ну чувствую, что пора ему искать замену. А то что-то он уже как-то заговариваться начал. Частенько на корпоративчиках, на банкетах меня подменяет. Ну и как это уже сказать, он даже не во что меня... Ну, в общем, доставать меня уже начал. В общем, пора ему для пользы дела в этот шкаф то, что за спиной распустился, стал посещать места с сборищем с пониженной социальной ответственностью и что-то я уже боюсь, что с ориентацией. Ой, фу, какое немаспитное! Такого даже у массы собак нету. Да, я передумал. Я буду его к нашему французскому партнеру Макрону до встречи отправлять. Ладно уж, пусть, так даже выгоднее. Главное здесь четко контролировать ситуацию. Вот видишь, сколько пользы от нашего общения. А вот еще о новых проектах на Сахалине. Хотелось бы поговорить. Очень интересно, какие планы у вас там. Ну, давай теперь вот проектах на Сахалине хочу сказать Сахалин это отдельная тема я знаю там у вас есть богатейшие законсервированные нефтяные скважины месторождения например вот в поселке чепланова или как вы его там еще называете Чеплаки Чеплака. но мы называем его Чеполинова потому что там такие классные чапалиночки живут полностью с тобой согласен это и была причина почему мы до вашего города Хомска не доехали ну разместим значит нефтяной комплекс это еще несколько тысяч рабочих мест достойные заработные платы для нефтяников 30-40 тысяч для ведущих специалистов ну, пока посмотрим они у вас есть, я лично проведу отбор в общем подготовкой займемся с 2017 года все средства будут поступать в бюджет города Хомска лично проверю так что проектов готовим уйму работы непочатый край и специалисты хорошие требуются будем брать их прямо из Хомска на Сахалине в плане глобальных научных разработок это я уже как говорил это будут полеты на Марс соответственно подготовка да тут нам еще этот Илон этот неудачник Маск подмазает а вот как в плане у вас глобальных научных разработок это тешно как сказать то орган обоняния, гротескной формы засунуть хочет. Ну, наши службы э, провели расследование и э, оказывается, что э, никакой он не Маск, а его настоящая фамилия Фанта Маск. А Илон, э, если прочитать задом наперед, э, будут сплошные нули. Он полный ноль. Э, то есть его имя состоит э, э, из четырех букв это, как объяснили наши хакеры, это 4 0 и в общем, Фолги вычислили его, и это даже не человек, это инфильтрант и, или там, как его инсайдер а такие партнеры нам не нужны, у нас кстати, свои инфильтранты имеются будем лучше с китайцами сотрудничать точно, Владимир, Владимир. И этот пресловутый маску везде суется со своим фейсом. А, то есть с пейсом. Ну или как там, с пасексом или с пасексом. Его этому пижону попортил его. Новенькие вырючки в районе Батокса. Да. От тебя хочу сказать. Давайте будем чаще встречаться. Есть о чем поговорить. У меня тут э, есть еще и алапаи, и Акита, и ну от наших японских э, партнеров они меня всегда сопровождают так что не по курсу событий тем более я в курсе что вы с ними дальние родственники а то у меня э, если что серпентарий еще есть э, мне индийские партнеры э, Кобру Машу э, подарили э, с ней наши лучшие заклинатели э, экстрасенсы э, дрессуры занимаются вот, таскать планирую ее на встрече с собой. Ну ладно, мне уже пора тут на занятия, я же на курсы марсианского языка посещаю. И вот еще что, приглашаю тебя вместе с папой и мамой на новогодний утренник в Кремль. Если твой папа Валера накалякал что-то по этому поводу У меня там для вас очень, кстати, полезный подарочек имеется ну, Значок там, я на танке речь толкаю на фоне российского флага ну, конечно же, календарик на 2018 год С моими автографом и пожеланиями Думаю, мелочь-то на дорогу туда-обратно найдете а, Сахалин, Москва, Сахалин. Какие пустяки, Владимир Владимирович. Концент концов, Сбербанке кредит форму Ну вот и здорово. Вот и ладненько. Ну давайте, до встречи на юке. А то я уже на банкет опаздываю. На курсы марсианского языка хотел сказать. Ну пока, до связи, заболтался уже. Давайте пока. Ну спасибо вам, Владимир Владимирович, за интервью. Я напоминаю вам, дорогие друзья, что следующий телемос с президентом или даже с его питомцами состоится уже в следующем году. Ну, может и в этом. Поздравляю всех с наступающим 2018 годом и до встречи на праздничные новогодние елки. Всем пока!